Че откуда? Что произошло? Руки вверх! Вот сейчас увидишь Ты офигеешь, насколько он ебейший Блин! Пиздец! вылез я моюсь в одежде. Ебать, ты красавица всего, блин. Тангандропы. Mm. на ты сделал? Кислоты в ванну налил. Mm. Все, они готовы. Гарниш Блин, ты, ты засрал Карниз, блядь Тут насрали Все мои чипсы, блин А, тут теперь быстрее готовишь, если квиктайм-эвенты пробиваешь, прикольно. Там одна пачка осталась Слушай, да Слушай, кинет везде, блядь Мужик, ты чё охренел? Боже, ху, знаешь, не я! Опа! И мусс! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Егор Статов записал Свой бриккор трек в стиле Гангстер рэп Егор Статов Выпустил свой Дебютный сингл трап. Ого Трек записан в стиле Гангстри Гангстри Гангстри Егор называет моим первым бриккором на песне Трап снято видео, в котором артист представит в образе гангстера, главного героя фильма Славные парни с Райдом Гослингом. Видео было снято в стиле 90, где герои фильма выступают в роли плохих парней. В Игорь Егор танцует, курит колья. Неплохо. Он я пошел, я такой посмотрел. Мед я дома. Рыба я дома. Мед я дома. Рыба, блядь. Рыба я дома. Рыба, я дома. Просто. Удивительно, что этот дебилот как будто нахуй Иисус охраняет. Вы видели, как он ездит, блядь? На него, блядь, эти охотились, блядь, чеченцы. И то, сухий вышел из воды. Да как, как?! Пизду, меня выкинуло, нахуй. Спасибо. Да я, блядь, бей, сука, в десант превратился просто-напросто. Полетел по всей комнате. Мне в страшно, блядь, спускаться, и то, сука, уже тут. Блядь, рассудок сотка, чего ты боишься? Мамы, какой мамы? Пап, я, ты нахуй а? <сíки> <сíки> а <кто>? Ты говоришь, ты попал! Попал, ты точно попал! Он смотри! <пу> Куда? Да вон блять, он шкаф открыл! Это я открыл. Сука, долбоёб, я... Ахменно, блядь, Пока, пока, Бахтин. Я что то нажала, там кукла, вот тут то Ёбаный, брат, там никого не убьёт. Блядь. Это хуйня, не успел заспавниться и такой бегу, бегу, бегу, взрыв передо мной пока Бахтин. Ой, бля! Ой, чихну я. Спасибо. Ты так чихнул, как будто мультики. Да, я знаю. Nice and spicy. <laughs> Хороший звук. Когда с Васей в Лигу играл, да? Ты убоёб, возьми, блять, меч, имбецию нахуй с них кулаками пришли, ты упоёб. Здесь наши дороги расходятся.